Но я знала, что неделя голодовки оставит меня совсем без сил. «Поговори с приставом! Пристав ведает тюремными делами!» «Тогда, вероятно, вы знаете, — сказала я, — что многие люди пробуют йогу. Так вот, йога работает. Не такая уж и малая эта книга!» — задумчиво произнес он. Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодня в читальном зале я почитаю вам целых три главы из книги Майкла Роуча «Как работает йога». Мне очень понравилась эта книга своей легкостью и доступной манерой изложения сложных эзотерических понятий. Итак, друзья, Майкл Роуч «Как работает йога». Господин Пристав. Я обернулась в его сторону, когда тот открыл дверь в мою камеру. Он посмотрел на меня сверху вниз своими красными глазами, как кот, который загнал в угол мышь. «Мне нужна еда, мне необходимо питаться, у меня нет здесь семьи и у меня нет денег, но я могу работать, умею работать помногу, только дайте попробовать, и мне все равно, насколько будет трудно. Я могу заниматься любым, любым честным делом».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 а иногда даже маленькие вкусные сюрпризы. Я заметила, что эти в приятные дополнения, скажем, горсть арахиса, появлялись тогда, когда дежурил караульный. В такие дни он усаживался на скамейке, сутулившись и выпятив кругленькое брюшко, и сам ковырялся в большущей горе арахиса, уставившись в потолок или на противоположную стену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 Что я могла украсть подобную книгу? спросила я напрямую. Он смотрел на меня какое-то время и потом опустил глаза. Это все еще предмет расследования, сказал он. Расследование? И кто его ведет? Пристав! ответил он прямо, и лицо у меня вытянулось. Пристав вел это расследование, выясняя, не пропала ли у кого эта книга. Расследование? повторила я. «Не пропало ли у кого? Сколько людей в округе могли бы обладать подобной книгой? Или могли бы хотя бы прочесть из нее?» Комендант сухо осадил меня. «Вероятно, м -м, вероятно больше, чем ты могла бы подумать», — сказал он медленно, а потом деликатно обернул книгу тряпицей, и мы начали урок.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 «Те двое смотрят на вас. Им тоже необходимо исцеление. От вас требуется постоянство и решимость трудиться». Когда подошло время отдыха, комендант поблекивал мелким потом. Я улыбнулась про себя. Он уже выглядел намного лучше, хоть сам этого и не замечал. «Как любой ученик, вздохнула я». Я снова попросила его встать лицом к стене и опять прошлась пальцем в дом-линии от макушки его головы до той самой точки на спине, но на сей раз я провела ее чуть левее позвоночника. Канал под названием «Солнце» имеет двойника. Мастер говорит о нем. «Поймешь расположение звезд, направив то же усилие к Луне. Думаю, вы догадались, что имя двойника — канал Луны». Почему все-таки солнце и луна, встрял комендант, есть ли какая-то связь между этими каналами и настоящими солнцем и луной? Внутренним взглядом я ясно увидела Катрин, склонившуюся над канавками, прорытыми в саду кротом, в попытке объяснить мне все то же самое. Не стоит сейчас в это углубляться, ответила я, но дабы посеять зерно на будущее, добавила.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 Итак, если все в мире вокруг нас вроде Земли, тогда наши мысли и все различные части ума вроде звезд, крошечные светящиеся точки, вспышки осознанности, рассыпанные по телу. И самые важные из них связаны с центрами, о которых уже шла речь. Самые значимые пересечения каналов по всей длине спины вдоль канала самого важного из всех. Этот канал мастер описывает так.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 сказал комендант в самом начале нашего следующего занятия. «У меня для тебя хорошие новости!» Сердце подпрыгнуло. Разумеется, он решил, что книга моя и что я могу быть свободной. Но следом за этой пришла другая мысль. Моя работа была еще не завершена ни с комендантом, ни с другими двумя несчастными душами. Но мне не пришлось принимать решение. Пристав говорит, что ты попросилась поработать», — начал он. И я прошлась пальцами по заскорузлому шраму на руке. «Да, правда», — ответила я, — следуя вашей рекомендации, сударь. «Так вот, я счастлив уведомить тебя, что пристав договорился с одной женщиной, которая живет в небольшом квартале на западе отсюда». Комендант махнул рукой в сторону задней стены тюрьмы.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 Выполнение этой задачи было одним из смыслов всей моей жизни и, значит, стоило самой моей жизни. А во-вторых, тебе стоит уяснить еще кое-что», — продолжил он, — «если ты попытаешься бежать, тебя поймают. Что бы ты там себе ни надумала о а нас троих, ты должна понимать, что сыскные короля, его личная служба, по всему королевству неумолимы и сноровисты, особенно когда дело касается беглых заключенных».